Блять, что это такое, нахуй? Не взрывается. А, блядь, это походу за... Нихуя себе. Чув, это Димови серый. Дымовый. Да. Может, это випадковость, ёптим мой. Что? Можешь Да Посадку прохуярить? На тысячу? На тысячу Короткими. лепки. Есть тысяча. Какой лепки? Право? Понял. ОГОНЬ! Давай. А? Плюс! Закидайте их в огонь и нахуй Сука Мадрика, можешь поднять или нет? Где, а? Там где-то Давай Выстрел Ебать нахуй И сука, пейдары, блядь Артём, патронов не бише. Что? Ни ни семерки. Бачка? Просто короба? На ленту. Блядь. Да я бачу. Что ты мама, блядь? Давай! Блять, наверное, надо до середины посадки целоваться. Выстрел, Серый. Блять, это.